на канал подпишитесь ебаный сыр блин ну ч ⁇ за пиздец мы же уже что подписка будет оформлена почему это до сих пор нет почему до сих пор не прожата кнопка давайте вот без этой хуй Мне нужно людей убивать блин три клана на последнем месте ебан раз. надо реабилитироваться же блядь, стрим лежит стример я должен сказать уровень игры блять стрим блять Профи... что блять Подожди. Проверка на говно. Проверка на говно прошла успешно, блять. Некит, некит, некит! Граната! Не, не. Блядь, нет! Блять, а нет! -а -а! а -а -а! Беги, беги! Он... Да блять, у меня фризит, сука! Я умер! Да! БЛЯТЬ! Квинки, ебаный! <плодиспрофили> Видишь? Так вот прям как Валоранка. Да. Yeah. Часи... Чувак... Что я не А? А? Мы такой же хуйни будем снимать, блядь. Ну что? Чё у него такой палец мелкий? Ты, блядь, говна! Пакет, нахуй ты стреляешь в него, блядь? Я, сука, пиздошит, нахуй, да? Раз на раз мы тебя разнесем, блядь. Пошли нахуй на им карту, блядь, мы вас разъебём. Ч, сука, боишься нас, блядь, да нахуй? Свинья ебаная, блядь. Мы тебя, блядь, зажали, сука. Это твой дружок, да, блядь? Ты пошел нахуй, дружок, блядь, пирожок ебаный. Сука, пиздец тебя, блядь, мой браток подъехал, блядь. Блядь, сваливаем, свалим. Чё лучше? Я лучший, нахуй. Ты даун? Я лучший даун. Тебе one kill, one shot. Я держу Эмочку. Мне у улыбается, у меня м улыбается. Та улыбочка нарисована, она мне улыбается. Я бля, она мне улыбается. А, бля, я, я бриган. Я убил 60% вражеской команды, и тебя убью. Я доручу на скины, троп. дай посмотреть скин твой, пожалуйста. М? Спасибо. Пипец, давай вместе посмотрим на скин. Давай. Бля. Понимаешь? Тихо! Блять, новая рубрика, без мата называется. Короче, материться нельзя. Нужно использовать другие разные слова, типа не, блять, а блин, там какая-нибудь такая хуйня, понял? На три. <свист> раз, да, да. два, три, все, не материмся. Давай, бля. Ага, газмановый, бля. О, на крышу, на крышу. Да не матерись! Ой. <свист> <свист> Извините. Лох. Лох. Короче, смотри. <свист> а, ну. Новая рубрика, короче, стрим. Я вот теперь, например, говорите предложение, да, какое-то, типа, ты дурак, ага. и ты должен следующее предложение начать на букву К. Ну, типа, на последнюю букву. Понял. давай. Ты говоришь раз, два, три. И после раз, два, три, хорошо. ты говоришь предложение, которое. Хорошо, хорошо. Его. Раз, два, три. Блин, где враг? Гусли. <свят> все, насчет три, давай. Давай, все. Изи. Давай, насчет три горе предложения, и все. <свят> раз, два, три! Как ты меня заебал? Ложись, блядь! Блять! О чем это ты говоришь, Коля? Я говорю о том, что ты даун! Ну нифига себе! Ебеби! <смех> Ебать! А ты говоришь я даун. Нога сказала брат. Та, та, та, та, та. А, вот эта информация полезна мне будет. Та, та, та. Охуеть, ты да, он конечно заебал. Ложка все-таки отличается от вилки. И чем же? Ебать, ну там... Ммм, я понял. Спонсор этого стрима, Пинк, блядь. Камера, камера! Настройте потов, пожалуйста. Почему они, блядь, бегут нахуй какую-то стену, блядь? Он ну, типа ч это за пиздец? Он просто в стену бежит, блядь. А это уже человек. Блять, на траву! Если вы хотите. Чело? Ой, я а им живал, ушел похоже. Сасак! Что ты про мою АИМ пизданул?! Отлично, помочь, помочь. Если кто-то хочет помочь моему каналу, подпишитесь пожалуйста, потом помочь ребенку. По-помойте, Это к чему? Что? К чему это вот сейчас было? <смех> Тебя ебёт? Я смотрю, ебет. А не должно. А чё ты говоришь? <смех> Вообще бред свой ненормальный. А почему ты на меня орешь? А? Ненормальный. Кто? Бред. Чё бред? Ты бред. Что ты вообще говоришь с несвязанными действия. Кто бы говорил? Кто? Кто ты? Я, что со мной? Бутыльный видос с тобой, скажи, пожалуйста. Ты драки хочешь, да? Да, хочу драть. приезжай. Куда? А, -а, -а корова меня ест. Это очень. Это здоровo. я тебя обманул, ты поверила, как обычно. Ты меня вообще не понимаешь. Опумать, опумать. Зарой, зарой, ой, коронь. кота зарыл, блин. Утопись? Себя побрей это драка конечно мега файт несешь какую-то дичь а ты думаешь лучше а я не думаю и тебе советую блять с кем я с кем ты с кем ты блять Спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Бисик, бисик, бисик, сю, баный в рот. Я, я, я, я, я поворот. ⁇-⁇-⁇-⁇-⁇-⁇, я ты Вы все дообой ⁇ я крутой, соседи пишки, вау бу. я взял тебя олд, ты теперь куколд, Та-та-та! да да да да пум, да да да да да да